Вес тела не имеет постоянного значения. Он может меняться в зависимости от условий, в которых находится тело. Если лифт поднимается или опускается равномерно, то вес тела цветка равен силе тяжести. Когда лифт начинает подниматься вверх с ускорением, то вес цветка увеличивается и становится больше, чем сила тяжести. Когда же направление ускорения лифта меняется на противоположное, вес тела уменьшается и становится меньше силой тяжести. В этот момент, когда лифт начинает свободное падение, цветок как бы парит в воздухе, не взаимодействуя с опорой. Это и есть состояние невесомости. В этом случае вес равен нулю.